Продолжение следует... Проиграл со счетом 1-4. Но здесь немножко другая история. Так потому... неотъемлемая часть матчей главного клубного турнира, руководитель э, Ювентуса Джузеппе Моро. Выкликали проблемы психологического характера. И на протяжении 15 минут мы просто не играли. А сейчас стали умнее. Это слова Максимилиану Алегри. Перед этой встречей по выше расположился Бентанкур. 30-й номер, э, 6-й номер. Шотландии, делегатой ФАС. Судейский наблюдатель. Один гол э, Роналду, 1-0. Кристиан Роналду, 10-й матч подряд. Забивает. Лиги Чемпионов. Вот так вот быстрый гол с задачей А. Чтобы не пропустить, Ювентус уже не справляется. 1-0 Мадридский Реал! А вот на, повторе, а вот на повторе давай все-таки вспомним, что это Лига Чемпионов и те самые фланги, которые укреплены. Хидира, неплохо. Дебалову один. сейчас нужно пробовать делать, но Великий Рамос, Великий Рамос, конечно, не забудут ему выходку в финале. И так, Елини пошел вперед, он уже в штрафной, его встречает Дани Карвахаль. Уверенно играет. Или не просит пенальтик, перекрывая все зоны линии. Пас на Игуаина. Игуаин принял мяч, но... Быстрая атаку у Она быстрая уже не получается, потому что Ювентус успел. <звы> Это Дани Карвахаль. Передача. Новая прическа у Серхио Рамаса. Она точно под таким проливным дождем не испортится. Тони Кросс подает. И абсолютно один наносил удар Рафаэль Маин. Да и Ювентус тоже начало сезона был не самым лучшим. Удар. Который наносил Бентанкур, но головой мяч и штрафной выбивает Рамас и Игуаин против Варана. Еще одна подача. И здесь Серкио Рамос. И вот такое начало обескураживающее. И пока, по сути дела, ни одного так удар... У себя на родине уровень держит, а вот в лиге чем-то. Чемпион... Мадридского Реала, но, но так пока а, бытовуха такая обычная происходит на поле. Вот нет ощущения какого-то супер-великого, большого. Показал себя не очень дееспособным. А Мадридского Реала, кто с а, Пересом сидит рядом передачу Отскочил Бензима, Криштиану, Карвака. Вот попытка Ювенса подобраться к чужим воротам. И левой ногой сейчас Дебала довольно неплохо пробрасывала себе мяч. И если бы успел на этот мяч выскочить первым, пробил он, бы наверняка. Он вот так недавно в матче с Лацо на последней минуте тоже ушел. И забил решающий гол в компенсированное время. Сейчас уже атака Реала. Это Криштиану Роналду играет на Карвах. И ждут этого штрафного подачи Дебалы. Опасно. И Килорна! Первое спасение Костриканского голкипера гонсала Игуаин. Сам заработал и сам же был близок к тому, чтобы счет сравнять в этом матче. Но к вопросу о голе Ювентуса, который, я думаю, должен состояться. По сути дела, первый по ударам. А -а -а. Совершенно э -э, верно, Кость заметил, как легко Реал выходит э -э, из под Даже нет этого прессинга. Я очень легко при потере мяча Ювентусом продвигается вперед. Сейчас желтая карточка Бенбаркуру. Внешней стопой. Он сделал передачу, здесь возвращает мяч Бензин. Готовы и здоровы. Они всегда играют. Но плюс Казимиро вот эта тройка, она действительно считает действиями своих э, футболистов. И показывает, в каком месте куда нужно двигаться. С точки зрения ивенца, им надо занять свои позиции. И не играет в отборе Модрич, Карвахаль, падение. Но чисто. Тоже было сыграно. Хотя Карвахаль, Карвахаль держится за лицо. Еще и бьет. Ногой по газону показывает Тони Крос, что надо выбить мяч и делает это Паула Дебал. Как Генс проводить сезон? А вот момент, но так, скорее было в расчете на то, что кто-то сумеет переправить мяч ворот, потому что Дышилю бил в направлении ворот. Вряд ли это можно назвать точной передачей. Постепенно эта игра в обороне выстроена. Вот что. Ну, и вот играет вот. все-таки после против победителей Лиги Чемпионов последних двух лет. Ювентас а на, на Пачи ударную позицию вышел. А это Кросс! Боже мой, какой удар! Тони кросса сдали дистанции. Меч по такой восходящей траектории пошел и угодил в перекладину. Очень симпатично разыграли сейчас комбинацию. мадрицы и удар роскошный. Кросс. А вот Дуглас Кост, сместился на левый фланг. Передача Папача. Дебалы. Кили! И как сейчас Варан выставил ногу, если бы эта передача прошла, то Ювентус точно бы счет сравнял. Ну как к Елине? И Алексу Сандру на ускорении пришлось этот мяч доставать, и он за это время ушел. Чисто у него мяч отбирает. и. Дебала пытается пытается выйти на ударную позицию. Он пытался придержал. штрафной, мне кажется, заработал. Мне кажется, он как раз пытался выйти на ударную позицию, но раз не получилось, его зацепил. И там за футболочку придержал Лука Модрич, плюс еще и подтолкнул. И это будет ну, такого хулиганского удара под стенка. И удар с судьей спорить. А доигрывать. и продолжать Ювентус доигрывать. концовка первого тайма. Дебала! Дебала, штрафное падение! И здесь показывает ничего не было. Иглай, мне кажется, доиграется до карточки или до удаления. Сегодня то, что на каждое действие турецкого судьи реагирует неадекватно. А Дебалы сейчас, как мне кажется, в том эпизоде, шедший на штрафной и заработавший штрафной, сейчас умышленно. с поправкой на то, что Мадридский Реал играет хорошо. И самое обидное, а в Лиге чемпионов забивает... Криро, лучший бомбардир в истории. Надо пытаться атаковать Дуглас Коста с мячом. Ищет момент для передачи и садзали. Ох, как Бензиман, что делает. И здесь Ронаду! Второй Это же был почти погнал. гол. Смотри, как к нему прибежали. Так сразу фанаты и по но вот на всех стадионах к нему так прибегают фанаты Игуаин смотрит, где там Паула Дебала Ему пошла передача Паула Дибала сейчас у мяча, подача И киллор на вас Тут несогласованные действия защиты Реала Бентанкур Выше ворот мяч отправляет, достал Серхио Рамосу 90 процентов точность у тех и у других перед. Ну, Но это, конечно, удивительно, как изменились футбольные времена. Сейчас Дебало зарабатывает очередной штрафной, причем вот с этого штрафного он может попасть под Рамоса. Сейчас Дебал очень здорово построился. получил спину и желтую карточку Серхио Рамос. В ответ ответном матче Серхио Рамос не сыграет, он тут. Пожалуйста. Попал. Да, было очень близко. О, по два самой. Ганец сыграл просто прекрасно. Это Гибала, Лука Модрич нарушает правила. И... Ну, желтую тогда показывается срыв атаки. А как может быть иначе? В финале, когда команды встречались в Кардиф. И вообще Гул. Uh -huh. Ну, вот как раз Васкис его встречает. Uh, Кстати, первый матч для Зидана в Турине в качестве главного тренера. Джорджа Келлини. Они уже 857. Матчей! Какой! можно заканчивать, по крайней мере, на сегодня, потому что лучше мы уже не увидим совершенно точно ничего. Феноменальный гол Криштиану Роналду. Потрясающе. Гениально. Изумительно. Невозможно что-то придумать еще, чтобы это описать. Давайте просто смотрите, наслаждаться. Все ясно в этой паре. Джорджо Кили. Да. Но гол зачитан. 2-0 впереди. Мадридский Реал. Атаковал Ювентус. Паула Дибала, mm -hmm. и он пропускает матч на Сантеага-Донабеллу, да. Что будем делать в 25 минут? Э -э какая интрига тебе еще нужна? Да, уже приговор. А если забьет Ювентус, mm -hmm. то, да, нет, нет опять ощущения, что Реал играет через не и что? Искок, Елини, Дугласа Коста, это Кричан Роналду, пойдет на хитрик, э бьет. Mm -hmm. Опорная ногой. как можно передать? Ты видел, что -то? Роналду. Ох, как они играют. Да, да. 3-0. Да. Ну все. Вот теперь уже интриги никакой нет. Да, но это многовато, даже. И еще раз обращаю внимание, насколько красиво и легко играет э, мадридская команда. Сейчас просто, просто издевательски вошли в штрафную площадь. Шикарный гол забивает Марсела. Как же он мячи принимает просто... момент, когда чуть-чуть не повезло. Там после рикаша мяч может светлить ворота. Ювенту сериал 0-3. Ну, ничего, ничего себе. Провалили. Консалла и Гайна сделать не удалось. Оценен все прострел. И Мудрич прощает в очень хорошем функциональном состоянии. Роналду. Опять ошиб, он снял вопросы. Все. Но вот-вот еще и болельщики Ювенс. смотрите, Да, я последний раз такое видел, когда Рональдиню Момент. Мы говорили с тобой о моменте, когда э, опять зашибил дебала. Ну, ох, еще перекладина. Это Ковачич бил и Роналду ему мяч сбрасывал. Да, мы говорили с тобой о моменте, когда Дебала не забил, когда трико кошет от а стенки мяч ушел. Да, и еще и угодно. До этого был момент у упроса, когда он в перекладе попал. Но до этого еще был и момент у Игуаина. чемпионов продолжать, но есть еще Ранал, Ранал, Дум, Дум. Да. Буфон. Красиво. Сейчас спас на самом деле свою команду, потому что мяч из-под ног выскочил обороняющихся игроков. Роналду, она забьет он, О, Сенсио. но это... это будет новый тренер, наверное, будут заканчивать все защитники уже. Не удалось перебросить мяч через голову, в момент удар, О. передача, Роналду там абсолютно один, и не забивает, Нарочный. прощает он еще, прощает. Сейчас. Я думаю, что нарочно, да. Да ну хватит, Роналду, нарочно, это же артист. К тому футболу, в который играет Реал в Лиге Чемпионов, как он там играет в Испании, это их дело, сейчас нам попадать в он квадраты этого не сделал. Хотя момент был, конечно, убойный. Не Марсел, правда же? Марсел забил. Не вернемся на Матч ТВ после рекламы для этого.